Дорогие друзья! Муниципальный ансамбль песни, пляски, донское сияние приглашает вас на концерт, который состоится 26 марта в 17 часов в Дворце культуры столицы Боковской. Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры. Будем рады встречи с вами!